Эй, hey, всем привет, ребят! С вами Тимур Лайв, и сегодня мы с вами поиграем в новый Resident Evil 2. Это новый ремейк новой игры, ну, то есть ремейк второй части. Так, все, у нас я немножко здесь поиграл пять минут, ну, получилось у меня так по времени. Я проверил, будет ли нормально играться игра. с и, думаю, будет все прекрасно. Для Леона Кеннеди это должна была быть лишь короткая остановка на заправку сразу за городом. Именно тогда молодого полицейского окружили волны зомби. Вместе с этой новой знакомой Клэр Редфилд, Леона удалось добраться до ракун сити где судьба тут же раздел... разделила их. Пробираясь по улицам города, Леон смог добраться до полицейского участка. Ну так ли там безопасно? Ну ладно, давайте посмотрим. А, это уже вся игра? Нет, что тут как-то... Я знаю то, что мой ПК не тянет все эти игры. Так, э, да, сразу говорю, тут же здесь стоит японская у меня озвучка. Так, стоп. Здесь надо, в смысле, осмотреться. И что? О, компьютер. РПД. РПД, что такое РПД? Здесь же должен был хоть кто-нибудь. Угу. О, камера 4. Все ясно. Плохо дело. Дэвид, Марвин, слушайте. Я нашел выход. Все, вот здесь. В голову стреляй. Да, и фонарик просрал, красавчик. Нам дали достижение, прошло 5 минут. Окей. Я должен вам помочь. Я должен ему помочь. Я понимаю. И давай поможем ему Так, у нас посмотреть восточное крыло Так, у нас есть карта Использование карты На карте отображаются не только ваше текущее местоположение. Здесь также можно найти все ключевые места И найденные, но не поднятые предметы А вот это класс А вот это класс комнатосмотрителя Нам сюда кажется надо попасть Но подожди, давайте мы здесь все осмотрим Есть keep out Давай включим рубильник И пойдем посмотрим так, смотрим, что у нас здесь. Говорят, игра очень страшная. Я, кажется, всех пересмотрел. Даже помню, у Алины, стр... у Алины Ринкард сидел, помню, на стриме. Там она так орала просто. Вот на этих моментах. Ну, я до конца не досмотрел. Я посмотрел, как она играла вообще. Так что вот. Что ж. А, Матильда. А, это наш пистолет. 12-зарядный пистолет. Спасибо. Так, ну нужно сюда ставить рубильник, или, господи, как это называется, датчик. Так, я справлюсь. Что у нас здесь? Ясно. Стейрс. Так, лестница, окей. Окей, здесь чел у нас. Встанешь, не станешь. Это чел или лихо? Так, у него есть патроны. Объединим, у нас теперь 20, сколько патронов? Ну, у нас 38, что ли. Да. Так, удерживаем. Давай, Леон! Ну ты же у нас красавчик, все хорошо же будет. Чего ты волнуешься? Так, сюда можно пойти. Ну, тут что-то не толком ничего кажется, нету. Man woman. Пошли в женский туалет, посмотрим, что у нас здесь. Здесь у нас что? Да О, спрей Лечебный спрей Давай сюда добавим И побежали Так, что у нас здесь? Ой, блин, такой ад Такой срач Господи Сайонара Открой, открой скорее Я тебя вытащу? Да, мы сейчас его вытащим Помоги, пожалуйста. Давай другую руку. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Все, его сожрали, что ли? О, кишки, привет. О, боже. Господи. Все, он, короче, скопытился у нас. Так, ну там уже зомби прям рвутся <связать> Блокнот офицера Какие-то пони, это что-то непонятно Фу. Ага, давай, давай а! Окей, окей, все, я понял Ну-ка, лежать, лежать, лежать! Фу, сука Не знаю, почему я прорался? Что? Вау! Ну-ка, вставай! Вставай, мразь! А ли, да, вас так столько патронов тратится, что-то не понял! От вас хоть что-нибудь падает? Нет, хрен вам. Он что-то там падает. Побежали, так, не сюда, не сюда, не сюда, Леон, не сюда. А! Боже, они везде! Так, лежать, лежать, лежать. Побежали, побежали. Похуй, пусть лежат. Так, они все сдохли? Да. Два патрона есть. Ага, нет, нет, нет. Ах ты, жирный поезд пассажирный. Так, ну-ка иди сюда, мразь. Прям в ебальник прям сейчас стрельнул. Хоп. На, мразь. Окей, так. Так, за заперто, не открывается, не поддается и побежали отсюда. Вылезай, давай, давай, давай, давай, давай. Ну нужен, нужа, ну Это я уже просто ужару на своих нервах. А -а -а! Так, шл нахер! Стоп, тебя! Осторожно! Понял! Ты в безопасности. Хотя бы на время. Спасибо. Марвин, Марвин Брэнган. Леон, Леон Кеннеди. Кеннеди. Там был еще один офицер. <свес> Я <свес> не смог. Не смог. Дате. Давай. Эээ. Опа. Май, Уверен, ээ. ты сделал все, что помог Леон. Так, ну ладно. Это, короче, наш какой-то знакомый, но он укушенный. Кто-нибудь знает, из-за чего здесь все это случилось? Без понятия. Но, честно говоря, тебе нужно знать одно. Чуть замешкаешься, и это место. А, да, я должен будет начать еще на прошлой неделе. Уж жалею, что не приехал раньше. Но теперь-то здесь ли он? Это главное. Ладно, я готов, лейтенант. Надеюсь, ты найдешь способ выбраться из этого участка. Тот офицер, которого ты встретил, Элиот. Он думал, что это секретный проход нас. нас. Спасет. Mm. Хорошие новости. Мы можем доставить. Нет, нет, об этом не надо думать в последнюю очередь. Лейтенант, я не могу просто вас здесь оставить. Это прекрасно, новобранец. Твоя задача спасить самого. Я бы пошел с тобой. Но стану только обузой. Вот эти тебе понадобится. Что то такое? Прекрати. И не повторяя моих ошибок. Если увидишь одну из этих тварей. Без разницы, порами или нет. Не медленнее, ни, ни секунда Убивай или убегай. Ясно? Да, сэр. Ну, короче, все. Это минус. У нас этот братан. Дэвид, это или этот Марвин. Дэвид, Марвин. Ну ладно Боевый нож у нас доступен Так, взять на изготовку, ударить Окей, давай сюда Стоп, а у нас есть еще шкала появилась на нем То есть это, он не бесконечный у нас Окей Так, тут понятно, что с fpsом все плохо у нас Так, мы сюда вот можем подойти Окей, рубильник Открываем Так, я вижу сразу же патроны. И таким я представлял себе свой первый день на работе. Угу, точно. Так, объединить, да. Окей, здесь есть проход. Давай пройдем. Давай сразу посмотрим, мы здесь, кажется, были или не были. Говорит, птица 73. Вытащить вас? Или что, на восток? Реке. Угу. М. Что? О, да! Какой ты... Ох, какого хрена? М да. Разнесло. А? Что? Мужика подвесили. А! Блин. Херли ты падаешь? Так, здесь нужен какой-то ключик э, с зеленым ромбиком. Ладно, спасибо. Так. Так, так, так, так, так. Что у нас здесь? В смысле? Сюда что-то нужно приваргать. У нас ничего нету. Вау! Курва! Ага, у нас ничего нет. Так. Женщина, вы не в адеквате. Лежать, мразь. Лежать, мразь, кому сказал. Все. А хер она двигается там? Карта доступа. Давай сюда. Это кажется, от этого, от вооружейной. От чего-то событий. Ну, это вы почитайте, ребят, на паузе. Я вот прямо вот здесь. Вот так сделаю. Вы потом почитайте на паузе. Так, все, заканчиваем. Пошли дальше. Так, замок, здесь нужен либо что-то такое. Прям нужно. Нам нужен либо гвоздодер, <сорвенным> <сорвенным> Блять, сучара позорная. Нам раз! Нам раз! Лежать, сука. Чем... Ах ты ж, мразь! Ну! Сказал же, сдохни, блядь! Живучая мразь! Нет, я не понимаю прикола. Это сколько нам тебя. <сорвенным> Ебать, ты наконец-то сдохла. У нас еще боевой нож за закончился. Так, здесь еще есть проходы. Да, есть проходы. Так, объединить. Окей, побежали, побежали. Карта доступа. Карта первого этажа полицейского участка. Угу. Вот наш командный пункт, где мы находимся. А, так, комната хранения, это, кажется, связана с этим. С оружием, комната записи, здесь хилка где-то есть а, фото лаборатория, западный офис, приемная, холл Ну в холл там ничего интересного Это предохранительный щиток, туалет, комната отдыха Нам надо туда попасть, окей Мы пойдем сюда Давай, вылезай отсюда О, жирный хер, ну-ка иди сюда Жирный, жирный, жирный ты поезд, пассажирный раз. One kill. Ха-ха. Ладно, побежали дальше. Ну, графически мне все нравится. Чё такое? Чё такое? Нет такого. Нет. Давай мы 209 наберем. А чё это? Вот сам не знаю, что такое. 1, 0, 6 А, это мы комнату открываем, окей Так, здесь что-то еще есть а, запис... а, Записка пульте в кладовой Так, надо ее починить Окей, что у нас здесь, это какой? 203, но у нас нет циферки 3 О, 2, точнее О, стоп! У нас вот виапенслокер. Все. Вставляем карточку. О-о-о-о, Какой жир, какой жир у нас есть теперь дробаш? Да, спасибо. Давай сюда. Так, дробаш. И он занимает у нас всего лишь одну строчку. Это классно. Так, забираем, что у нас здесь. Пленка. Катушка с не... непроявленной пленкой. Братан, ну давай, давай, давай, давай. Hey! Ну-ка, пошел нахер сюда На, бразь Всегда мечтал сделать это О, да Такой жир Такой жир Ой-ой, это не нравится О, что это такое Деревянные доски Стоп, а я понимаю, для чего они нужны Ну-ка, ну-ка, ну-ка Иди сюда, мой дорогой Коп и все, и хрен ты попадешь. Ха? Так трава. Ага, ага. Это как по наркомански прозвучало. Ну ладно. Так, побежали сюда. Что такое? А это хранилище. Ладно. Да, красная трава. Фильм предоставлен, оказаться не пропустить. Пленку, давай ему пленку сюда закинем. Памятная фотография. А зачем на памятная? нам нужна эта фотография? Так, мы, короче, видели какого-то короля. Красная трава. Подожди, а мы можем скомбинировать? Да, лечение, восстановление, хорошо. Давай объединиться с этой травой, смесь трав. Окей. У меня такое предположение, а, так, что такое? То, что нам надо попасть к этому королю, то есть к этой статуе. А где эта статуя? Хрен знает. Ладно, пошлите дальше. Да-да, бейся больше, но ничего не получится Так, патроны объединить О, привет, братан Нам, Сдох? Кажется, сдох Но это не точно Ладно, побежали наверх Так, патроны объединить. У нас хоть будет сколько патронов у нас? 42 штуки, Окей. <къех> Господи, я думал... А, это статуя, господи, я перестрался уже. Так, ключ. Синий ключ. Окей, это хорошо. Так, так, так. Вау! Какого хрена? Нет, я согласен, то, что какого хрена. Но все же. Игрушка. Доски. Не знаю, зачем нам нужны доски. Так, у нас осталось, кажется, 10 минут на всю игру. Статуя. Вот стоит статуя. Статую нету... <клево> Ты не порти мой рассказ. Нету у этой статуи глаз. Чьи-то караули. Каракули. Где караули? Хуй знает. Так, вы почитать на паузе, потому что мне это неинтересно. Звучатка. А ее чем-то поджечь, а у нас ничего нету. Патроны объединить. Банин. Так, сюда мы не попадем, уже ясное дело Ну подожди, а зачем мы сюда-то пришли? Стой Что это такое? Порох Кстати, нам порох-то нужен, кажется, для этой штуки-то Есть вторая дверь Теперь она... Леон, Леон Марвин. это Марвин Срочно возвращайся Ты в порядке, Марвин? Мне нужно кое-что тебе показать Кое-что показать Приятно, уже жду Иду или жду? Похуй. Падал. А, куда, куда, куда, куда, куда, куда, куда? Нам стой, Стоит. Сука. Я куда это он пошел? Бартана? я-то с этой стороны. Да. Это библиотекарша. Нам раз. Это не ты? Это не ты. Окей, все, убили. О! Жирный! А ты тут какого хрена? Блин, надо фокусироваться. Блин! Жирный, ты такой вертлявый, а? Намраз. Намраз! Молодец, лежать плюс сосать. На всякий пожарный. Ну да, да, давай, еще раз, еще раз, давай. У меня есть ровно 10 патронов на тебя. Все, лежать, мразь. Так, использовать синий ключ, который нам дали. Так, открываем. А это мы в холл входим? ⁇ -мо ⁇ Так, давай-ка мы спустимся, если... А, здесь нельзя, надо с этого. Так, берем дробаш, и побежали. Так, он что-то говорил нам, но не знаю что. Вот. <сосы> <сосы> <сосы> Ну-ка, наконец-то, подадим а? Да, я знал, что не получится. Вы знакомы? Да, это Клар. Мы вместе приехали в этот город. Во двор можно попасть, через второй этаж, по восточной стороне. Понял. Спасибо, лейтенант. А? Благодарим за игру. А, у меня... Время прохождения 14 минут, у меня еще 20 минут есть, ребят На, повторение попытки, ноль Спасибо за игру, нам хоть трейлер хоть какой-нибудь покажет, который нам говорили Ну, игра классная, мне нравится такой сюжет, прям вот хороший Скримаки, да, вот я прям испугался, даже не, не знал об этом Ну, игра классная, советую так, узнайте больше. Я хочу понять, что то случилось. Это выпустило Веру Сампрелло на свободу. Похоже, то она эволюционирует быстрее, чем ожидалось. Да чтоб тебя. Кто знает, что там прям Какого? Скоро все закончится. Пустите! Я Ага. У! Ада! Шерри, я иду! Вау. Тут есть Ада вон и Шерри. Ничего себе. Это Ханк из отряда Альфа. Черт, я думал, вас всех завалили. Это что за ТОФУ? Это что за ТОФУ, ребят? Перейти на страницу и... Нет. Блин, это что за ТОФУ сейчас было? Реально было похоже на тофу, или даже на, на суши. Ну, короче, прикольно. По правде, я даже не ожидал, что, что здесь будет Ада Вонг в этом красном платье. Ну, потому что она была в четвертом резике, такая приколь, прикольная. И Шерри. Шерри, кажется, это девчонка из шестого резика, как я помню. Ну что ж, подведем итоги. Resident Evil 2. Самая лучшая игра. Она пугает, она затягивает. Здесь... Очень такие, она самая будет легкая, и самое главное, что она весит очень мало, она всего весит 26 гигабайтов, что для игры это очень как-то сильно мало. Спасибо, что смотрели меня, спасибо за... Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и, конечно же, нажимайте на колокольчик, чтобы получить уведомления о моих видео. Ну что ж с вами был Тимур Лайв, всем дачи пока-пока, и, конечно же, будем ждать эту прекрасную игру.